Давайте приступим. Я видела, что сегодня есть и новые партнеры, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Варвар Веретюк, я врач-терапевт и семейный врач. И я буду рассказывать сегодня информацию, которая для многих партнеров уже знакома. Но я считаю, что это базовые понятия, которые, в принципе, всем недурственно повторить. Естественно, речь идет о системе продления молодости от компании GNS, которая называется ЕС. YES. Вообще, начать хотела бы я с нашей миссии, потому что, в принципе, в ней заложено все основное, что нужно знать о компании, на мой взгляд. Прежде всего, то, что семья Джиннес оказывает позитивное воздействие на мир, помогая людям выглядеть и чувствовать себя молодыми и позволяя друг другу раскрыть свой потенциал. И вот э, первые два пункта, они неразрывно связаны именно с продуктами компаний. Я напомню вам, почему речь идет вообще о сохранении молодости. Вы знаете, что с французского название компании переводится «юность», «молодость». Мы все стареем, планета Земля стареет, соотношение, э, скажем так, пенсионеров и молодых людей уменьшается не в пользу молодежи. Поэтому, безусловно, понятие здоровой старости сейчас это критически важно, а тем не менее… Планета сейчас фактически заряжена болезнью под названием преждевременное старение. И то, что вы видите на диаграмме, это как раз основные причины. Зеленый вот этот кусочек пирога. Маленькие 14% процентов. вот внешние причины преждевременной гибели э, человека на планете Земля. А все остальное, это, к сожалению, во многом наши рукотворные причины преждевременной старости, которые связаны с болезнями сосудов и сердца, онкологическими заболеваниями, болезнями легких и другими неинфекционными заболеваниями типа сахарного диабета. И э, хочу вам сказать, что вот эти проценты, они схожи для всех стран СНГ и России и остальных стран. Поэтому в принципе проценты меняются на какие-то доли. Старение, как мы знаем с вами, происходит не просто внешнее, Это не какое-то ощущение, оно начинается на клеточном уровне, внутри нашей ДНК, внутри нашей клетки. Поэтому наше долголетие, наш шанс жить дольше находится внутри наших клеток. Поэтому нам нужно немножечко углубиться с вами в базовые понятия. Каковы основные причины старения? Прежде всего, это повреждение ДНК. Во вторую очередь, это эрозия теломер. И в третью, истощение запаса стволовых клеток. Напомню вам, дорогие друзья, что ДНК – это молекула очень длинная, которая упакована в хромосомы, в которой записан весь наш генетический код. И она, к сожалению, может повреждаться и повреждается каждый день и каждый час. Причин повреждения ДНК несколько. Первое – это окисление. Оно происходит в результате хронического воспаления и обмена веществ. Чем интенсивнее обмен веществ, тем быстрее она может повреждаться и под действием внешних агрессивных факторов окружающей среды, как курение, зарадиационное излучение, загрязнение окружающей среды. Вот здесь ультрафиолетовых лучей тоже повреждает ДНК. Второй вариант повреждения ДНК – это гликирование. Слово довольно сложное, но оно обозначает повреждение молекулы ДНК избыточным количеством сахара. А мы знаем с вами, что сейчас... Население в цивилизованных странах, к сожалению, набирает вес, и вес не на работе, а вес непосредственно, повышение уровня сахара в крови – это очень часто недуг в нашем обществе, и это не просто грозит какими-то, скажем так, долгосрочными нарушениями, но напрямую повреждает структуру и ДНК, и белков. И, естественно, это вызывает и ускоренное старение. Мы с вами уже говорили а, на многих мероприятиях о том, что наличие сахарного диабета удваивает и даже утраивает риски хронических заболеваний сердца и сосудов. Именно по этой причине, что гликирование ускоряет разрушение ДНК. Ну и а, теломеры мы знаем с вами, что это концевые участки хромосом. Они защищают наш генетический код во время деления клетки и удвоения ДНК. И один из продуктов, о котором мы сейчас будем говорить, как раз направлен на то, чтобы предотвращать разрушение теломер и их эрозию. Поэтому, естественно, мы должны знать и об этом механизме возможного преждевременного старения. Напоминаю вам, что по мере деления клетки теломеры укорачиваются и длины теломеров хватает в среднем на 50 делений у каких-то клеток, больше у каких-то меньше. После этого клетка больше не делится, обновление тканей, скажем так, замедляется. И самое печальное то, что с возрастом и стволовые клетки, которые являются нашим банком, запасом новых клеток, их теломеры тоже истощаются, и столовые клетки тоже подвергаются клеточному старению, больше не делятся, и это оказывает непосредственное влияние на продолжительность нашей жизни и на здоровье. Борьба со старением происходит сейчас фактически во всех сферах науки, включая и медицину. И, естественно, справа вы видите, что она направлена как раз на те самые причины и ДНК, и на стволовые клетки, и на теломеры, и с помощью наномедицины. И есть некоторые слова, которые многим покажутся новыми, звучат они так достаточно интересно, давайте быстренько по ним пройдемся, потому что это тоже важно для понимания. Здоровый образ жизни способствует долголетию. Вернусь на минутку к предыдущему слайду, вы видите, кстати, что последний пункт, последний по порядку, но не последний по значимости, это изменение образа жизни. Это тоже пункт, направленный на борьбу со старением. Здоровый образ жизни способствует долголетию. Это факт, который сейчас не подлежит сомнению. И естественно, что компания GNS тоже пропагандирует здоровый образ жизни, за что ей большой плюс. Что еще интересного и важного сегодня я хочу вам сказать. Дело в том, что вы, наверняка, знаете, раньше э, древние говорили, что мы то, что мы едим. Ну и как это часто водится, эти слова оказались не пустым звуком, а получили свое научное подтверждение. Оказалось, что питание может отрицательно или положительно воздействовать на наши клетки и даже на наш генетический материал и наука о воздействии продуктов питания и питательных веществ на ДНК получила название нутригеномики ну а соответственно ее приложение практическое нутригенетики и скажем так вообще нутригеномика является частным случаем эпигенетики Почему я настаиваю на том, чтобы вы запомнили слово эпигенетика? Дело в том, что все клетки организма генетически идентичны. Из курса биологии мы с вами помним, что когда человек зарождается, он получается из двух половых клеток, одной половой клетки мамы, другой половой клетки папы, от каждой по 23 хромосомы, итого 46 и вот первая клетка, из которой получится все человеческое тело и мозг и так далее, она становится вот она первичная стволовая клетка. Потом она делится и делится, и дальше начинается чудо специализация клеток. Вроде клетки все являются клонами одной клетки. но часть из них становятся клетками кожи, часть клетками нервной системы, часть клетками крови и так далее и так далее своего рода различные отряды специализированных работников. И посмотрите, даже внешне, насколько клетки кожи отличаются от нервных клеток, при том, что у них абсолютно одинаковый генетический материал. И вот выяснилось, что не только, скажем так, сам процесс специализации заключается во включении и выключении определенных участков нашего генного материала. Но и наше питание тоже воздействует на это включение и выключение генов, помогая им работать лучше или нарушая их правильную работу. Мясным положником эпигенетики можно по существу назвать Рэнди Джертла, который кормил одних беременных мышек бурой лабораторной мыши, питанием биологически ценным, обогащенным биологически активными добавками, а других мышек он кормил фастфудом, скажем так, в нашем понимании. И вот мышка справа, она, скажем так, потомок вот этих правильно кормленных беременных мышей она получилась тоже бурой, здоровой, замечательно выполняла все физические задания, которые ей давали, пробегала все лабиринтики а мышка слева она родилась с недостаточным окрасом, видите, она какого-то невразумительного рыжего цвета и эти мышки были склонны к ожирению, раннему атеросклерозу я думаю, всем нам это что-то напоминает и дальше этот же эксперимент был подтвержден многочисленными исследованиями на людях, на том, как они питались. Оказалось, что ишемическая болезнь сердца, и инсульт, и диабет, и гипертония, и так далее, могут возникать и возникают в ответ на недоедание, то есть недополучение питательных веществ, нужных еще во внутриутробной жизни и в младенчестве. И нарушения питания могут влиять на три поколения вперед. Вот вам, собственно говоря, и... Очень интересные новости. И я часто говорю, после московского мероприятия ко мне подошла моя родственница после э, вступительной части и говорит, я все равно не верю в бады. Я ей говорю, слушай, но это же не религия, что в нее верить или не верить. Есть научное обоснование. Поэтому, вот, пожалуйста, действительно то, о чем говорили наши предки, все оказалось реальностью. И активные пищевые добавки используются сейчас достаточно широко и в медицине тоже, и как антиоксиданты, и у них есть свое дополнительное противовоспалительное действие, и защита теломер, и эпигенетическое действие, то есть способствует как раз включению генов с их работой на нужном, достаточно правильном уровне, чтобы продлить наше долголетие. Но какие же вот эти активные пищевые добавки, где взять идеальный вариант для того, чтобы он совмещал в себе все эти компоненты? К счастью, у нас есть Ответ на этот вопрос, мы знаем, где их получить, нам компания для нас дает такую возможность, это именно те пищевые компоненты содержатся в них, которые препятствуют старению, то есть фактически являются сосредоточием всей научной мысли последних лет, реализованным для того, чтобы продлить наше здоровое существование на планете Земля. В какой вклад в старение вносят различные проблемы? Дело в том, что старение не начинается в одночасье. И мы все прекрасно это понимаем. Вначале мы считаем себя условно здоровыми людьми. Это так называемое субоптимальное здоровье. Вроде вам врач скажет по анализам, у вас все более-менее плохо, напишет практически здоров, но на самом деле уже могут нарастать какие-то дефицитные состояния, из-под развиваться, такие как йододефицит, недостаточность витаминов, микроэлементов, дисбактериоз, они нарастают потихонечку и можно в годы не ощущать никаких проблем. Следующим этапом становятся дегенеративные заболевания. Что такое дегенеративные? То есть изнашивание органов, которое естественно ускоряются от недостатка как раз вот тех веществ, о которых мы говорили ранее. Вот оттуда произрастают артрозы, остеопороз, которые могут быть ранними. Из-за того, что было недостаточным питанием и неправильным образом жизни. И край... Все этой картины, ее, скажем так, апофеоз, это развитие собственно хронических болезней, таких как сахарный диабет, которого называют сладким убийцей, потому что он действительно меняет количественно и качественно все, и уже этого человека здоровым не назовешь никогда, гипертония, и атеросклероз и так далее. Вот эти заболевания и являются современными причинами смерти человека на планете Земля. Напомню вам, дорогие друзья, что организм это сбалансированная система, баланс это очень важно, фактически мы можем назвать себя молодыми тогда, когда баланс у нас в организме сохраняется, несмотря на то, что есть какие-то воздействия внешней среды. То есть клетки продолжают восстанавливаться, делиться и обновлять ткани. Несбалансированный образ жизни требует от организма дополнительных затрат энергии и ресурсов, чтобы поддерживать это равновесие. И естественно, что нехватка ресурсов не возникает быстро, как я сказала, но это рано или поздно скажется. Поэтому заниматься надо с собой. Чем раньше, тем лучше. Это безусловно. Почему? Потому что в здоровом организме равновесие сначала наблюдается устойчивое. Вы видите эту картинку из еще школьного учебника физики про устойчивое равновесие. Даже если я толкну этот шарик пальцем, он покачается и вернется в исходную точку. То есть система восстанавливает свое равновесие. Но если система утратила эту устойчивость, то малейший толчок сдвинет этот шарик с места так, что на место в исходную позицию он уже не вернется. И при хроническом заболевании наш организм как раз и находится уже в неустойчивом равновесии. И те нехватки витаминов, микроэлементов и вредные воздействия окружающей среды, которые раньше вызывали временную нестабильность, теперь могут вывести систему из равновесия окончательно, что чревато, собственно, совсем неприятными последствиями. Еще одно понятие, которое я хочу обязательно донести до вас, прежде чем мы приступим к продуктам компании GNS, это понятие порочного круга. Дело в том, что все хронические болезни именно так и развиваются. Когда развилась хроническая болезнь, она сама подпитывает себя, и важно правильно включаться в этот порочный круг для того, чтобы уменьшить развитие заболевания и даже контролировать его и обернуть вспять этот процесс. Вот простейший пример, который я очень часто привожу. Лишний вес, казалось бы, разве можно человека, допустим, 30 лет с лишним весом, даже ожирением первой, второй степени, назвать больным? Вроде бы нет, он еще здоровый мужик. Но увеличение нагрузки на суставы вызывает воспаление и боль. В связи с этим человек начинает ограничивать себя в движениях. Это вызывает снижение затрат энергии. То есть он же сидит, он двигается меньше. И, естественно, он набирает еще вес. Это приводит опять к новому витку этого круга. И все это заканчивается серьезным поражением сустава, вот тем ранним артрозом и так далее. И вот такой порочный круг есть во всех хронических заболеваниях. Поэтому еще раз говорю, что... Самый эффективный вариант развития событий для каждого из нас – это вмешаться в этот порочный круг и, собственно, восстановить баланс системы. Вот почему мне нравится концепция GNS. Это не просто какие-то разрозненные продукты, которые могут вам помочь укрепить ваше здоровье. Это система, которая направлена на основные компоненты старения. И давайте начнем разбираться, в чем секрет успеха GNS. Влад очень хорошие слова произносил о том, что компания развивается, и она успешна, и не останавливается. Для меня, как для врача, финансовые вопросы имеют такое, знаете, как-то параллельное значение. Но я со своей точки зрения вижу этот успех именно как раз в продуктах, потому что все, о чем говорит современная наука, это все находит отражение в системном виде в этой продукции. Именно философия компании является ядром, то есть GNS называет себя поколением молодых. Почему? Потому что в основе компании лежат продукты, сложенные в систему, направленную на Сохранение молодости и работоспособности клеток, да, Влад, будьте здоровы, и организма в целом. И вот они, те самые продукты, которые, собственно, составляют эту систему. Давайте в них немножечко разберемся. Поколение молодых... И я отношу себя к нему. Это то поколение, которое считает, что сегодня наука может пойти гораздо дальше, чем просто лечить болезни или спасать жизни. Я надеюсь, дорогие друзья, что вы со мной согласны. Ядром, как я сказала, является продукт, который можно назвать уникальным. Хотя часто говорю, что в GNS каждый продукт, вот тут не пальцем и говори, уникальный, и ты не ошибешься. Но Finity это действительно уникум в индустрии пищевых добавок, потому что он содержит смесь микронутриентов, активирующих теломеразу. Помните, мы, дорогие друзья, говорили с вами, что один из компонентов старения это истощение теломер, то есть их укорочение после чего клетка делиться уже не может, и, соответственно, на ткань стареет. Так вот, теломераза под действием компонентов финити активируется, увеличивает длину теломер, предотвращает, связанно с этим, повреждение ДНК, и устраняет окислительный стресс и поддерживает здоровье стволовых клеток. То есть фактически это воздействие разума на три компонента старения преждевременного. Основной компонент финити TA65, который расшифровывается как активатор теломераза 65, вообще явился революцией внутрицептики. Он создан на основе растения астрогал. Это вещество называется циклоастрогенол. Он в исследовании доказал способность удлинять теломеры без увеличения числа раковых заболеваний. Мало того, я говорил уже о том, что... Клетки раковые, у них теломеры критически короткие. Именно укорочение теломер является одним из факторов того, что клетки могут трансформироваться. И в Азии, где астрогал используется очень широко, в том числе и скажем в онкологических клиниках совместно с лечением, как реабилитация после химиотерапии, он показал и улучшение качества жизни, и улучшение параметров Иммунитета человека, и запуска поптоза, то есть запрограммированного самоубийства клеток карцинома человека, в том числе при заболеваниях там печени, развитии обуха там, и раки, тосты, кишки, и подавление размножения этих клеток. То есть они со Строгалом работают очень хорошо. Вот почему в свое время, когда искали после открытия теломер и теломеровые вещества, которые могли бы поддержать активность. Теломиразы. Вот почему одним из, скажем так, веществ, на которые был направлен поиск, был именно астрогал. Потому что действительно, вы знаете, что восточная медицина у них свой подход, она пользуется астрогалом очень широко. Но кроме астрогала, в фините есть и другие компоненты, которые увеличивают, скажем так, и эффективность цикла астрогенола, и продолжительность его действия, и способствуют э, устранению повреждений ДНК. Я уже говорила о том, что сам по себе цикл курсирует в крови недолго. Он временно только активирует целыми То есть фактически после прекращения его использования благоприятный эффект заканчивается. А эти дополнительные факторы, которые вы видите на экране, они дополнительно помогают клетке поддерживать свою эффективную работу. Давайте с вами... Кратко разберемся, как применяется финити. Он используется по 2 капсулы 2 раза в день, вне зависимости от приема пищи. Удлинение теломер, которое, скажем, было подтверждено исследованиями соответствующими, происходит после 2-3 месяцев приема, ну, поскольку, скажем так, стандартные исследования заявленные были замеры после трех месяцев соответственно я вам рекомендую так и придерживаться этого курса эффект сохраняется в период приема в течение 1-2 недель после его окончания в плане активации теломеразы вот. естественно что улучшается и состояние органов систем в целом Скажем, фокус-группа для использования финити это взрослые старше 35 лет. Почему? Потому что у молодых людей клетки еще, собственно говоря, обладают достаточной длиной теломер, и там еще не нужно никаких, скажем так, дополнительных защитных факторов, если, конечно, речь идет о здоровом образе жизни. Не рекомендуется использовать финити детям по той же самой причине, и также женщинам в период и кормления грудью. Есть нюанс. С осторожностью надо использовать при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, рассеянном склерозе, в общем, скажем так, любых любых иммуновоспалительных заболеваниях с нарушением работы иммунной системы в сторону ее излишней активации, поскольку Финти сам поддерживает работу иммунной системы. Соответственно, не следует принимать его в полной дозе при этих заболеваниях, начинать использовать вне обострения с половиной нормы, то есть одна капсула два раза в день, для того, чтобы не спровоцировать временное обострение заболевания. Я говорила уже о повреждении ДНК, которое возникает чаще всего вследствие окисления. Естественно, что против окисления нужна какая-то защита, чтобы уменьшить повреждение ДНК и защищить, защитить ее от этих свободных радикалов. Поэтому, естественно, для этого и нужны антиоксиданты. Практически идеальным антиоксидантом, на мой э, взгляд, является действительно продукт-резерв, который является смесью всех, скажем так, известных э, продуктов со свойством антиоксидантов доказанных наукой. Вы видите на слайде компоненты. Это ресвератрол, и экстракт вишни, и алоэ, и граната, и из зеленого чая, экстракт виноградных косточек, черники, асаи, виноградный сок. Фактически, ну, все, что вы могли прочесть про антиоксиданты, везде вы встретите эти названия. И они все собраны в этой действительно уникальной... Смеси жизненно важных антиоксидантов, и антоцианов и ненасыщенных жирных кислот. Поэтому, естественно, это способствует и нормализации работы иммунной системы. Кроме того, у есть и противовоспалительное действие. Он благотворно влияет на обмен веществ, способствует контролю веса. Естественно, улучшает работоспособность. Кроме того, его важное отличие – это удобная форма выпуска. Вы знаете, что этот пакетик очень удобно взять с собой куда угодно. И биодоступный гель обеспечивает отличное усвоение всех этих важных ингредиентов. Немаловажный пункт, который вы видите вот название, вот это Кап Е Тест – это доказанная эффективность. Дело в том, что я могу вам назвать миллионы различных продуктов, которые хвалятся своим антиоксидантными свойствами. Но для того, чтобы он работал, нужно доказать, что антиоксидант пересекает клеточную мембрану, входит в клетку и воздействует на клеточные компоненты. Так вот, для резерва есть такие доказательства. Это тест на эритроцитах, что резерв действительно... Э Антиоксидант работающий, обеспечивающий именно те свойства, которые заявлены на упаковке. То есть, этот тест он прошел с подтверждением эффективности. А еще один пункт – это низкое содержание углеводов и сахара, всего 13 калорий, то есть, его можно использовать при сахарном диабете, и я бы даже сказала, нужно, потому что мы с вами уже говорили, что при сахарном диабете повреждение ДНК намного выше. Кому можно и нужно использовать резерв? Мне очень понравился этот слайд доктором Залагу, он любезно поделился им. Фактически на нем все уже сказано. Можно и нужно всем, э, начиная, скажем так, с переведения ребенка на общий стол и до упора и даже домашним животным. Как использовать? От одного до трех пакетиков в день, во время или сразу после еды? Пару вопросов из скайп линий, которые задают очень часто, поэтому я хотела бы озвучить их дополнительно новичкам. Как влияет ресвератрол на сердечно-сосудистую систему? Безусловно, благотворно, потому что и окисление способствует повреждению сосудов, и воспаление хроническое тоже, поэтому антиоксидант здесь именно то, что нужно. Кроме того, он способствует коррекции уровня сахара в крови и обладает мембраностабилизирующим действием. Особое внимание нужно все-таки всегда уделять аллергикам. Есть люди, которые говорят, что у них есть аллергия на окрашенные фрукты или овощи. В таких случаях для того, чтобы... Избежать обострения. Лучше дать попробовать человеку один пакетик и предупредить, что полпакетика он использует в день и в течение одного-двух дней смотрит на реакцию. Если обострения нет, нет никаких реакций, соответственно, можно все использовать. Потому что мы помним, что резерв это работающий продукт, но это смесь биологически активных экстрактов, фруктов и ягод. Естественно, что антицианы, вот эти пигменты с антиоксидантным действием, они окрашены, поэтому да, у аллергиков могут быть варианты надо обязательно это учесть конечно когда мы знакомимся с этим продуктом Хочется помочь всем и вся, использовать его у всех. Но мы помним о том, что грудным детям все таки кроме маминого молока, ничего не рекомендуется. Это идеальный продукт для новорожденных и для оптимального роста, развития и здоровья детей. Всемирная организация здравоохранения и врачи рекомендуют исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, начиная с рождения. Ну или, если так случилось, что молока нет, адаптированную смесь. А когда ребенок уже перешел на взрослый стол и кушает все, у него нет ни на что аллергии, соответственно, можно уже применять и резерв, ну, естественно, в уменьшенном количестве. Еще один нюанс. Нужно помнить о том, что антиоксиданты являются по формуле хро... э, органическими кислотами. При хронических болезнях желудка, двенадцатиперстной кишки, Панкреатите в период обострения всегда в курс лечения входит еще и сейчас секундочку, одну минуту, извините, технический нюанс. Друзья, Так вот, естественно, что органические кислоты логично могут повышать кислотность и в период обострения болезни желудка и кишечника надо сделать перерыв в употреблении резерва, а вернуться к нему уже при стихании обострения, начиная постепенно, то есть с половины нормы. Фактически это основное, что нужно знать по нюансам в использовании резерва. Часто задают вопрос, можно ли использовать его при онкологических заболеваниях. Да, безусловно, потому что это обогащает организм антиоксидантами и необходимыми микронутриентами. И способствует поддержке работы иммунной системы, что безусловно важно не только при, скажем так, борьбе с онкологическим заболеванием в целом, ну и как компонент реабилитации после химио-радиотерапии для уменьшения выраженности побочных реакций. Поэтому действительно это замечательный продукт. Как я уже говорила, он применимый при сахарном диабете, но помните о том, что это нутритивная поддержка, то есть не лекарственный препарат. Поэтому обязательно принимайте препараты, которые назначил вам врач для нормализации уровня сахаров, в Крови, а резерв будет работать как важный компонент для того, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Забегая вперед, говорю, что при сахарном диабете также пригодятся и резерв, и Finiti, и MPM для того, чтобы, скажем, обеспечивать поддержку необходимыми питательными веществами, а также ZenPro, который поможет еще и уменьшить калорийность питания, уменьшить потребность в лекарствах для контроля уровня глюкозы крови. Давайте перейдем с вами дальше. Для чего вообще применяется резерв так широко? Дело в том, что, как я уже сказала, это в целом обогащает теми питательными веществами, антиоксидантами, неизменимыми жирными кислотами, которые очень актуальны для нас в современном мире, загрязненным и являющимся постоянным источником вот этих активных, агрессивных, свободных радикалов. То есть это помогает и в восстановлении поврежденных клеток, и укрепляет защитные силы организма. И поэтому многие партнеры, которые только присоединились к компании GNS, начинают потом э, звонить на скойплению и говорить, что да, доктор, вы знаете, я заметил, что стал меньше болеть простудыми заболеваниями благодаря тому, что вот стал использовать резерв. Я напомню вам о том, что э, еще одним серьезным. Э, Пунктом в преждевременном старении является истощение стволовых клеток. И фактически феноменальный продукт, нацеленный на поддержку их и на поддержку активности генов омоложения, это ЭМПМ. -Эм. Э, с первого взгляда кажется, что это какой-то витаминно-минеральный комплекс, но фактически это очень сложная система, и прежде чем рассказать вам о ней, я хочу вам сказать, что было доказано, и вы видите, публикация достаточно свежая, и таких публикаций много, что при ускоренном старении и снижении умственной работы комбинация и витаминов, и минералов, и важных нутрицептиков и бета-каротины, флавоноиды, и полиненасыщенные жирные кислоты и так далее, они способствовали в комбинации сохранению числа нервных клеток и массы мозга. А еще и предупреждали снижение зрения и обоняния с возрастом, то есть препятствовали старению фактически нервной системы. видите, что это работало фактически в балансе. И это действительно логично. И многочисленные исследования показывают, что поступление какого-то одного нутриента в высоких дозах, например, витамина Е, могут не только не принести пользу, но и даже способствовать побочным эффектам. Клетка работает оптимально при сбалансированном поступлении нутриентов, а при употреблении большого количества вещества, использующегося как антиоксидант, его действие в организме может стать обратным. Вот какая, собственно, интересная закономерность выяснилась. И Винсент Папа, зная, собственно, эти законы, разработал фактически уникальный продукт. Вы видите, я опять использую это слово, извините за повторение, но из песни слов не выкинешь. Это ночной и дневной комплекс в, скажем так, одной системе, которая способствует правильному чтению вот этих генов омоложения, замедляют проявление симптомов преждевременного старения, работая круглосуточно. Это эффективное и сбалансированное сочетание. Там есть и витамины, и минералы, и экстракты, и запатентованные смеси, и антиоксиданты с доказанным защитным действием на ДНК и замедлением изнашивания теломера. То есть фактически все по науке, ни слова, кроме. И что немаловажно, эти ингредиенты действуют не просто взаимодополняющие, но и синергично, то есть взаимно поддерживая, усиливая действия друг друга, задерживая старение и поддерживая здоровые биоритмы. А это немаловажно, вы же знаете, в каком стрессовом мире мы живем, в мире сонливости и утомления днем и бессонницы ночью. Вы видите, что в каждом комплексе 70 активных ингредиентов. Поверьте мне, что я, как, скажем так, специалист от медицины, снимаю шляпу, когда я вижу, скажем так, и комбинацию, продуманность дозировок в каждом из этих комплексов, потому что действительно то, что сейчас звучит на специализированных конгрессах, человек это фактически разработал и выпустил в жизнь не один год назад. То есть этому комплексу уже несколько лет, а наука до сих пор продолжает поддерживать, собственно говоря, научное обоснование этого комплекса современными исследованиями. И что мне здесь нравится, это не только то, что здесь есть витамины и минералы, и вот комплексы поддержки теломеров, но и миметики, ограничения калорий. То есть, ЭМПМ тоже способствует нормализации обмена веществ для контроля веса. Вы видите, что, собственно, ну, вы знаете, в Соединенных Штатах Америки большая проблема с ожирением, поэтому и продукты и GNS тоже, мы знаем, что штаб-квартира США, они направлены на то, чтобы, видите, оздоравливать население. Это очень хорошо. Я говорила уже о регулировании клеточных процессов утро-вечер, то есть ЭМ это утренний курс комплекс ПМ вечерний. Также есть там и пищеварительный фермент натурального происхождения для оптимального усвоения и смесь пробиотиков в вечернем комплексе для нормализации работы и кишечника и иммунной системы в целом, что тоже очень важно, потому что недаром говорят, что кишечник это второй мозг, здоровье кишечника влияет на собственно всю иммунную систему. Почему комплекс утренний вечерний? Ответ простой. Хронобиология. Дело в том, что у нас все процессы имеют свои суточные режимы. Мы живем разделенные на время, день и ночь. Ночью восстановление, днем активность. Точно так же разделены все компоненты МПМ. Так что, пожалуйста, не путайте, дорогие друзья. Для кого особенно актуальны и для чего использовать МПМ? Конечно, это обогащение питания для профилактики дефицитных состояний и хронических заболеваний. Безусловно, я уже говорила, что лучше контроль веса, то есть целевые группы, если есть какие-то нарушения обмена веществ. Если есть воздействие каких-то бытовых вредных факторов, курение, авиаперелеты, солярий и так далее, чтобы устранить их воздействие, тоже пригодятся эти продукты. Вредные факторы на работе. Возраст старше 40%, потому что по соотношению витаминов и минералов это фактически идеальный комплекс. Для улучшения сна, потому что ПМ содержит натуральное вещество, мелатонин, которое способствует нормализации сна. Замедление прогрессирования хронических заболеваний я уже говорила, баланс важен. И коррекция микроэкологии кишечника. То есть люди после антибиотикотерапии или для профилактики дисбактериоза могут использовать ПМ для этой цели. Как используется? Вы видите, что это все-таки комплекс для взрослых. Это не детская формула. Дети ноу. No. ПМ-2 таблетки утром во время завтрака. ПМ-2 таблетки вечером за 30-40 минут до сна. Срок приема от 1 до 3 месяцев. Три месяца достаточно, чтобы насытить полностью организм всеми веществами, содержащимися в этом комплексе. Также не рекомендован женщина во время беременности кормления грудью, потому что у женщин свои потребности в витаминах и минералах, соотношение другое, есть формулы для беременных, вот ими и надо пользоваться. То есть целевая аудитория – это взрослые люди. Я, безусловно, повторю... То есть те, кто уже слышал меня, знают, что э, фактически Zen ZenPro это один из моих любимых продуктов. Вот я рада, что я <соединяюсь> солидарна с Владом. Но вся система Zen Боди хороша тем, что она работает сбалансированно для нормализации обмена веществ и целостного подхода к управлению весом. Вы видите, что там есть три компонента. Первый помогает контролировать чувство голода, второй помогает запустить этот процесс сжигания лишнего жира, а третий приводит тело в тонус и помогает... Нарастить качественную, ну, я бы даже дописала сейчас, мышечную массу, образовать рельеф. Дело в том, дорогие друзья, что мышечная система является не просто какой-то тканью, которая помогает двигать вас в пространстве, но это еще и орган, если относиться к мышцам как к органу, который... Именно поддерживает нормальный обмен веществ. Мышцы едят ту лишнюю глюкозу, мышцы съедят лишние жирные кислоты, если вы что-то съели, скажем так, в лишнем количестве. Главная роль жировых клеток – это запасание энергии, это было предусмотрено скажем так, в те времена, когда нас проектировали, никто не рассчитывал, что будут магазины со сладкими жирными продуктами на каждом углу, а всего 5% лишних калорий могут дать до плюс 5 килограммов жировой ткани в год. Подумайте только, как легко переесть и заработать по меньшей мере лишний вес. А у очень многих, к сожалению, вот такой результат, то есть ожирение, фактически это эпидемия 21 века, потому что мы все с вами нервничаем, наш мозг требует глюкозы, но при этом мы сидим, мы работаем зачастую в интернете, как, например, сейчас мы с вами не двигаемся, так что, пожалуйста, после вебинара встаньте и сделайте обязательно зарядку или пройдитесь в быстром темпе по парку полчаса. К сожалению, ожирение – это не просто какой-то косметический дефект. Это болезнь, которая уменьшает продолжительность жизни. Это доказанный научный факт. Ожирение усиливает повреждение ДНК за счет хронического воспаления и увеличивает риск других хронических заболеваний. Доказана связь ожирения с раковыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с болезнями сердца и сосудов. К сожалению, дорогие друзья, поэтому безусловно оставлять лишний вес просто так, ни в коем случае нельзя. И Zen Body это как раз та система, которая помогает держать аппетит под контролем. Zen Shape, Zen Fit и Zen Pro работают вместе для того, чтобы повысить чувствительность мозга к лептину, тому веществу, которое в норме должно выделяться для того, чтобы контролировать наш лишний аппетит. И если вы используете всю систему вместе, вы начинаете ощущать чувство насыщенности тогда, когда нужно, и едите именно то количество еды, которое нужно. А мышечная масса создает все условия для восстановление здоровья и это очень важно поэтому мне нравится эта система мало того немаловажно знать что последние исследования показали опять таки роль экологии кишечника в обмене веществ при дисбактериозе развивается хроническое воспаление в организме и эти воспалительные молекулы блокируют лептин мозг не ощущает сытости когда нужно в печени развивается хроническое воспаление, повышается количество коротких жирных кислот в жировой ткани, развивается воспаление, повышается накопление там триглицеридов. Мышцы не могут больше окислять жирные кислоты, использовать их для энергии. В общем, все это вместе вызывает большие проблемы. И дисбактериоз кишечника, посмотрите, связан с артериальной гипертонией. То есть фактически микробная экология кишечника работает и на метаболизм, и на иммунную систему, и на работу сосудов. Это очень важно. Поэтому чем сильна опять-таки система Zen Body, не только своим полным, скажем, целостным подходом, но и тем, что Zen Pro обогащен пробиотиками. Как использовать Zen Body? Мы Zen Shape используем две капсулы перед основным приемом пищи, чтобы контролировать чувство голода и запустить нормализацию обмена веществ до двух раз в день. Зенфит используется перед физическими нагрузками или просто за полчаса, за 30 минут до еды, разбавляя его холодной водой. Он содержит незаменимые аминокислоты для активации обмена веществ и стимуляции выработки белка в мышцах. Напоминаю вам, что при отсутствии физической нагрузки некоторые из аминокислот могут приводить к ускорению обмена веществ, в том числе к учащению сердцебием и повышению давления у предрасположенных лиц. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь регулярным физическими нагрузками. Это очень важно. Зенпро используйте как источник для восполнения белка после тренировки для укрепления мышц и наращивания рельефа или вместо еды для контроля калорийности. При ограничении калорийности питания ЗенПро отлично подойдет как замена последнему приему пищи. Или если, допустим, если вам пришлось поздно ложиться спать, а хочется поесть, ZNPRO замечательный вариант в данном случае, потому что вы получите всего 150 килокалорий, вы получите ценный гипоаллергенный белок, еще и хорошую дозу пробиотиков для того, чтобы отрегулировать работу кишечника, бороться с хроническим воспалением и с бактериозом. Маленький нюанс ZenPro – это то, что надо учитывать количество белка при хронических заболеваниях почек. Там, соответственно, нужно помнить, что один пакет ZenPro – это 24 грамма белка. А для всех остальных – есть суточные нормы потребления. При интенсивных занятиях фитнесом белка в сутки нужно употреблять от 100 до 150 граммов. То есть там, я говорю, спокойно вы можете использовать Зенпро в качестве, допустим, полника на ночь или второго завтрака и на ночь. То есть по вашей потребности. Напоминаю вам, дорогие друзья, основы биохимии. Для сжигания жира требуется на 15-20% больше кислорода, чем для сжигания глюкозы, сахара. Поэтому мало просто высвободить жир, скажем, вложить эти жирные кислоты из жировых отложений, из подкожной клетчатки. Надо же их сжечь и пустить на энергию, поэтому и питайтесь правильно, и живите активно 30 минут в день физических упражнений или прогулки на свежем воздухе в быстром темпе. Откажитесь от курения, потому что спазм сосудов и хроническое воспаление, вызываемое курением, не даст вам эффективно бороться с лишним весом. Обязательно следите за своим здоровьем, проходите регулярные контроли у врача. Вы знаете, что автомобиль железный с известной инструкцией проходит техосмотр раз в год. Но мы тоже требуем такого внимания к себе. Напоминаю, дорогие друзья, что алкоголь более калорийен, чем сахар. Углеводы дают при сгорании 4 килокалории, а алкоголь 7 килокалорий. И вам кажется, что вы только выпили и после этого еще и хочется поесть, а вы уже переборщили с килокалориями, это все отложится, скажем так, в известных вам местах. Поэтому обязательно поддерживайте вес на правильном уровне и обеспечьте нормальное поступление питательных веществ. Замбоди в этом вам отличный помощник. Напомню вам еще один момент, тем, кто уже видел эту информацию, расскажу новичкам, что действительно доказывает необходимость контроля веса. Намеренное снижение веса приводит к значительному уменьшению риска развития онкологических заболеваний, в том числе у женщин, пожалуйста, на 56%. Причем в статье, которую я вам демонстрирую, снижением веса называлось уменьшение веса на 5% и более отначальной в течение 3 лет, ну разве мы не можем уменьшить наш вес на 5 килограммов за 3 года, конечно да а женщины, которые поправились больше чем на 4,5 кг за это время у них риск развития рака эндометрии то есть рака тела матки был на 26% выше чем у женщин со стабильным весом поэтому дорогие дамы обязательно надо следить за фигурой не просто потому, что это красиво, но и потому, что это сохранит вам здоровье. Кроме того, доказанный факт, что ограничение сахара и калорий стимулирует теломеразу в здоровых клетках. Мы с вами начинали с того, что лишний сахар повреждает ДНК, но ну, так вот, ограничение сахара еще и работает тоже на активацию теломеразы, скажем так, в поддержку Finiti. Поэтому поменьше сладкого и контролируем Поступление килокалорий с Zen Pro. Чем замечательный, еще на мой взгляд, Zen Pro, тем, что там содержится экстракт стевии, который дает сладкий вкус, но при этом стеви не содержит фактически никаких сахаров, а по сладости в 300 раз слаще сахара. И она доказала тоже благотворное действие на здоровье. Хочу еще уточнить по NEVA. Мы видели Влада, который сегодня как раз пил этот напиток. Дело в том, что это тоже уникум среди энергетических напитков, потому что кроме того, что там есть кофеин, у него есть восстанавливающая формула на основе натуральных соков. Он отличается низкой калорийностью, содержит природные антиоксиданты и не содержит искусственных красителей и консервантов. То есть фактически это тот самый вариант, когда мы можем получить дополнительную энергию без того, чтобы наносить существенный вред здоровью. Единственное, что я вам хочу сказать, дорогие друзья, это то, что... Эм... Рекомендуемая доза кофеина э, в сутки до, содержится в двух баночках, то есть все таки не пользуйтесь Нево как питьевой водой, он нужен для того, чтобы ос, ос, э, обеспечить вот этот прилив бодрости, при этом нанести организму, скажем так, принести организму пользу, но не вред. Вот, собственно, и все, что я сегодня хотела вам рассказать. Хотела я, конечно, рассказать вам намного больше, но, наверное, оставлю еще возможность информации донести вам на следующий раз.